Дальше берем дружбу, близость. Это вражденное качество. То есть мы просто встречаем человека и сразу начинаем дружить. У вас так? Мы привыкли дружить с людьми, с кем мы вынуждены общаться. Нам очень тяжело общаться с людьми, с которыми мы не вынуждены ну, пересекаться. Вот если мы работаем, мы вынуждены, мы начинаем дружить. В садике мы вынуждены, в школе вынуждены, в институте вынуждены, в армии вынуждены, на работе вынуждены, а вот просто человек, который кайфовый, и вот, допустим, как вас зовут? Илья. Илья. Мы с Ильей друзья. Прямо настоящие все понимают, что мы друзья. Мы сначала станем с тобой кем? Знакомыми. Потом, может быть, знакомые перейдут в, в приятели. Потом приятели могут перейти в товарищи. Потом товарищи могут перейти, когда они оботрутся, когда уже почувствуют друг друга в экстремальных ситуациях и тому подобное, они переходят в друзья. И быстро это за три секунды не бывает. И что у женщины, что у мужчины. Поэтому вот эта составляющая семейной жизни, близость, она тоже должна что вырабатываться на все нужное время.